Всем привет с вами макс риск канал риск старт зуба зуба сейчас что-то у нас грузится по-моему это у нас карта грузится алло карта давай грузить опана ну, смотрите что происходит все активные а я какой-то я брюкс я еще на автомате с маленьком ставлю так 45 живых сколько 45 это 50 почти что-то меня игра зависла что-то игра зависла. Так, примерно время, да, секунда. А что это значит? 34, 35. О, кстати, сегодня будет очень прикольный видеоролик. Хочу узнать, возможно ли собрать 100 секунд, или это просто мне бах такой. Или игра зависла, а время пошло, пошло, пошло, пошло. 50 секунд, новый рекорд. 50 секунд, секунд. Я не знаю, конечно, что происходит. Напиши в чат, это бах или что это такое. Давай, 60 секунд. Новый рекорд. 60 секунд. А что будет, если я дойду до 999? Просто. Он просто... Не знаю, он везде будет 999. О, 70 секунд! Так да что это такое? Ну, мне, конечно, нравится. Хотелось бы узнать, до скольки максимум можно продержаться. Ну, если вы тоже хотите, то лайкос, там, подписка на мой канал, там, лайк. Пока мне нужно время на это, да? Максимум секунд в 90. Произошла ошибка в попытку. Давай. Повторим. Повторим попытку. А время пойдет идет. Точнее. 92 секунды. 92 Это максимум. 92 секунды. Ну неплохо, неплохо. Что у нас уже будет куча 9. Я буду целый день ждать. Это капец, чтобы происходить. Что? Мне перебросили снова. Класс. Классно. Так, давай тогда сюда пойдем. Спрячемся. От всех. Давайте ждать. Опа, -на, опа, на пингвинчик. Нужно пингвина вырубить, но я не такой уж и сильный а пингвин. Сразу. Сразу уходит, да, значит. А куда я пошел? Так, 45. Давай, давай, давай там ларим мы тут всех потопчем. Давай, давай, давай. Ну я не знаю. Это что, арена Пранк? Опять оно замерло? Вы это видели? Примерно время. 12 секунд. Так, если же свисток, как будто игра начинается, но мне игра не показывается. А ну-ка. Yeah. Да, игра идет. Игра идет. А, мне не перебрасывается. Такой бах называется. В общем, ждет 90 секунд. И тогда у нас перегрузится. Пере... Ждем 90 секунд. Есть. Ну, просто прикольно. Бах нашли. Так, давай. 90 секунд и все. А если нет? А если будет 100 секунд, что делать? Тогда я скажу кое-что вам еще одно. Это настоящий удар. Вау. Так, ждем. 80 секунд. 3 80. Вау. Так, давай. Скоро будет 90 и 100. А сейчас видеоролик идет. Ну, потом посмотрим. А то столько роликов и пропустил. Дело делаю Ролики не потом пропадают. Жалко, конечно, их. Так, 96, 97, 98, и, и, 100, 100, 100, вы видели, 101, 102, 103, 104, давай, 105, ладно, всем ну, в общем, круто, 108, новый рекорд, а игра не грузится, не грузится, А я не знаю, что случилось, что, не... 1, 1, 1, 1, 3 единицы, и все. и стоп, игра, Вау, просто вау, в текущий ход, обратно, да? Может у меня в лобби, а если я уже хочу открыть сундучки там, а? Ладно, бы мне пока чтобы нам все не сломали. Так, смотрите, -ка. я хотел бы сюда пойти, как и все, да? Блин, слишком много игроков, как по мне. Ладно, давай на остров. Там, на остров, давай. Блин, слишком их много. Ну это, конечно, классно, это очень хорошо, когда их много. Блин, меня игра залогнула снова. <laughs> что за игра? В общем, друзья, я перезахожу сам по-своему, а чем доверять этой игре? Перезаход. С вас там лайк-то не поставлю, я буду перезаходить. Ну что, друзья, я перез... перезашел обратно в ход текущий бой. Ну зачем? Ну зачем? Все, давайте лобби, поже. Лобби, я уже понял, что это не рабочий способ. Спасите меня. Кто знает, как, как починить ошибку? Там 4.0.4. Ну, я так просто сказал. Что? Опять бах. М -м -м -м, ну, почему? Я хотел ролик записать. Может быть, разработчики там что чинит? Если бы чинили, то игру бы, там, говорили, разработку, там, время. До 30 минут, хоть час заходил, вот. Ну может даже день хай. Почему бы не ролики есть на канале, можете смотреть. Когда игра не грузится. Ошибка, ну что это такое? Ролик дайте записать, ладно. Всем удачи, всем пока. Я не знаю, что это ошибка. Кто умеет чинить, то напишите в чат. Или же это разработчики, которые там чинят. И проблемы, если бы это чинить, то хоть таблицу бы сделали. Я не знаю, сколько клацать мне нужно, чтобы я попасть сюда. Вот. Всем удачи, всем пока. А нет, а смотрите, по-моему, игра грозится. Так куда пошел? Куда пошел? Да брюкс, там да. легендарный брюкс та да. пошел ты он брюкс. Блин, тут много персонажей, они за ним ходят, а блин спасти а, тебя Крысы еще да. Так, давай хоть одну каточку. Что? Снова за своё баг, я вообще не знаю, это у меня такое? Меня что, заблокировали? В общем, пишите свое мнение, я не сам не знаю. Я пойду, значит, закончу. Всем удачи, всем пока. С вами был Макс Риск, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. Что? Опять баг? М -м -м, ну почему? Я хотел ролик записать. Может быть разработчики там что чинят? Если бы чинили, то игру бы, там, говорили, разработку, там, время, до 30 минут, хоть час заходят, ну, может даже день хоть. почему бы не, ролики есть на канале, можете смотреть, заиграем. Ошибка, ну что это такое? Ролик, дайте записать, ладно, всем удачи, всем пока, я не знаю, что это ошибка, кто умеет чинить, то я напишите в чат. Или же это разработчики, которые там чинят, и проблемы. Если бы вы то хоть таблицу бы сделали. Не знаю, кто вкладка им нужно, чтобы я сюда. Всем удачи, всем пока. А нет, а стопы смотрите. По-моему, игра грузится. Так, куда пошел? Куда пошел? Это Брюкста. Брюкста. брюк стал. Легендарный брюк стоп, брюк Они, тут много пацаны, mm -hmm. они за ходят, да, блин, Абдущики, спайсить крысы еще да. Так, давай хоть одну каточку Что? Снова за свой баг Я вообще не знаю, это у меня такое? Меня что, заблокировали? В общем, пишите свое мнение, я не сам не знаю Я пойду, значит, закончу Всем удачи, всем пока Снова вами был Маркс, Риск, подписывайтесь, ставьте лайки Пока